Всем привет! С вами Игорь Мерлин, и сегодня мы проведем с вами эти минут 40, и я расскажу про пять главных ошибок, которые убивают доходы. Во-первых, я расскажу о том, какие-то, ну, конечно, их не 5, дорогие друзья, их намного больше, но я вам расскажу про 5, которые точно у вас откликнутся. И расскажу не просто про эти ошибки, а расскажу про то, каким образом можно их заметить, если они у вас есть, и, конечно, их убрать, чтобы вы больше не ошибались. Нормально? Вы, наверное, в курсе, что мы живем в непростом мире, что у нас сейчас все сложно, у клиентов нет денег, и вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все, конечно, все это правильно, дорогие друзья. Но есть некоторые моменты, которые говорят о том, что не только во внешнем мире есть то, что нам мешает, что убивает наши доходы, но есть и то, что находится внутри нас. И не только внутри нас есть некоторые так называемые системные ошибки, которые у многих людей есть. Так вот, дорогие друзья, меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов. Системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам пробивать денежный потолок и масштабировать бизнес. Увеличить свой доход в 2, 5 и более раз. Систематизировать и оптимизировать процесс получения прибыли избавиться от страхов и сомнений, мешающих продавать свои услуги дорого, получить новые бизнес-идеи по масштабированию. Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Давайте теперь начнем по порядку. Конечно, эти ошибки я не стал располагать, по как бы по мере там какого-то убывания или нарастания просто взяты пять характерных ошибок. Итак, одна из первых ошибок – это непонимание своей целевой аудитории. Да, дорогие друзья, я знаю, что у меня много клиентов, предпринимателей, экспертов, кучей, наставников, и вот одна из важных таких ну, в общем-то, фундаментальных вещей – это необходимо точно, четко знать, что у вашей целевой аудитории болит. Или непонимание. Конечно, вы скажете, да, я все знаю, уже много лет работаю, 20 лет этим занимаюсь, уже все болячки. Это да, дорогие друзья. Но вот непонимание – вот в каком смысле. В некотором смысле, ну, например, вот такой простой пример – к вам приходит, например, если вы там наставник, да? вот к вам приходит, или, ну давайте про наставника и про клиента, это для предпринимателей, приходит вот к наставнику и говорит, у меня не получается зарабатывать деньги. Ну, к примеру, он говорит. И вы ему начинаете говорить, так, я знаю, в чем твоя ошибка, тебе надо поставить цели, и вот на этом моменте, на этом моменте сразу получается непонимание, потому что клиент, он в принципе приходит и он говорит, да я сам знаю эти цели, у меня уже много лет все прописано. То есть он, понимаете, такое происходит некое отторжение, что ли, он все знает, он все знает, как цели ставить, как рекламу давать, что такое там, ну, все это он знает как бы, но на самом деле, на самом деле, Этому человеку, конечно, нужна помощь. Другими словами, мы смотрим, что он говорит, переводим на внутренний язык свой. да, Например, мы ему не говорим, что ему надо цели ставить. Правильно? Вы скажете, а что тогда ему говорить? Вот смотрите, он пришел и говорит, что у него там... Денежный потолок, он не может пробить. Вы ему говорите, Поставь, сейчас давай я тебя научу ставить цель. Он говорит, да не, не, не, все, до свидания. Вот, А вы ему говорите про другое. Вы начинаете его погружать в то, ради чего он пришел. Понимаете? То есть вы как бы поднимаетесь на ступеньку выше над этим процессом. Каким образом? Ну это, знаете, как я обычно привожу... Привожу пример такой э, с дверями. Человек приходит, говорит, я очень хочу открыть эту дверь. А на самом деле он хочет не дверь открыть, а войти в другую комнату. И люди, например, э, я хочу машину, я хочу квартиру, я хочу там путешествовать. А на самом деле, друзья, я вам сейчас... Понимаете, о чем я говорю? Этот человек не хочет ни квартиру, ни машину, ни путешествия. И вы точно так же, если у вас такие цели, нормально... Скажите, Мерлин, ты чего это? С тобой все в порядке? Все в порядке, дорогие друзья. Дело вот в чем. Дело в том, что вам нужна не квартира, а нужны те ощущения, которые несет вам эта квартира. Вам нужна не машина, а, например, престиж или еще что Понимаете, да? То есть то, что стоит на ступеньку выше. И когда вот вы узнаете, чего клиенту на самом деле надо, тогда вы увидите, именно поймете свою целевую аудиторию. Мы говорим про непонимание. Вот тут вот на этом этапе сразу возникает такое некий такой дисбаланс, потому что пришел за одним, а ему надо на совсем другое, да? Он пришел, говорит, доктор, дайте таблет, таблетку мне, доктор. А вы понимаете, что им надо ампутировать там руку или ногу? А он таблетку пришел просить. И если вы говорите, давай ногу отрежем, он скажет, ты что, доктор, с ума спрыгнул? У меня все с ногой в порядке. Другими словами, что надо делать? Что надо делать, дорогие друзья? Если даже вы знаете все эти боли ваших клиентов, необходимо с ними общаться. Вот сейчас я как раз занимаюсь тем, что изучаю новые тренды. Новые тренды по и по, по продажам, по работе с клиентами, по переговорам. То есть все вот, мне я люблю очень учиться. Вот. И вот до меня буквально недавно донесли еще такую мысль, один из моих наставников донес такую мысль, что необходимо не просто спросить у вашего клиента, потенциального клиента, а необходимо с ним общаться, потому что сразу он вам может не сказать. Необходимо обязательно делать, ну, кто занимается инфобизнесом, вы понимаете, что это такое, это слово называется касание. Делать обязательно касание, то есть беседовать, общаться. Сейчас много способов и механических, и напрямую, и автоматических, полуавтоматических, через всяких чат-ботов и так далее, и так далее, мы общаемся, мы общаемся с клиентом, потому что сейчас у нас рынок клиента, вы все знаете, да, и если мы не будем спрашивать, если мы не будем беседовать с теми клиентами, которые у нас есть, или которые потенциально интересоваться, чего они хотят, как они живут, то у нас не получится им ничего продать, нормально? Понимаете, да? Круто, правда? Другими словами, еще раз повторю, о чем я говорил, что первое, что я поставил, это сюда, это непонимание своей целевой аудитории. То есть не, не потому, что вы не знаете там, или вы какой-то плохой специалист, вы все знаете, но вот в современных реалиях необходимо делать обязательно касание. Это, мог, еще раз скажу, могут через соцсети, вживую, ответы на вопросы, мастермайды, что-то такое вот надо делать, чтобы были касания. Я, например, что сделал? Я провел серию мастермайдов. Вы помните, да? У меня целый чат есть, там много народу. Вот. Я проводил, проводил, проводил, проводил, проводил, и вижу, что уже все, картина для меня прояснилась. Да? Заметили, что я стал реже, реже... проводить. Почему? Потому что для меня все понятно, и моя Например, задача теперь другая, теперь другая задача, я уже понял, что нужно моим, моим потенциальным клиентам, и теперь я это делаю немножко по-другому, понимаете, да? Ну, я все равно приглашаю, приходите на разбор, мне очень полезно, буду рад пообщаться, пишите, дорогие друзья, если вам надо там что-то вам разобрать, там или в бизнесе, или еще чего-то. Пожалуйста, приходите, потому что это моя специализация. Я, ну, вдруг кто меня не знает, меня зовут Игорь Мерлин. Я самый крутой специалист по построению систем. Ну, грубо говоря, систематизирую бизнесы, делаю масштабирование и так далее. Понятно, да? Так вот, друзья. Мы проговорили о том, что есть некое непонимание целевой аудитории. Теперь вы поняли, что, что надо делать. Надо делать касание, надо общаться. И необходимо именно увидеть то, что среагирует, на что среагирует ваш клиент. То есть быть с ним на одних вибрациях, если говоря, говорить языком эзотерики. С этим понятно. С первым пунктом покончено. Второе. Второй тоже важный пункт. Сейчас некоторые скажут, Мерлин, да что ты все это говоришь, это все мы знаем. Хорошо. Знаете, ну, как говорится, повторение мать учения. Так, второй пункт я выбрал, это отсутствие плана действий. Говорят, и так сойдет. Ну, что тут план какой, бери там, что там, бери там удочку, раскручивай, забрасывай, и крути, значит, спиннинг это все, и будет рыбка ловиться. Так-то оно так, дорогие друзья, но э, как, как в том Яралаше, помните, здесь рыбы нет. Кто это говорит? Это говорит директор стадиона. То есть ваша рыба, она может быть в другом месте, потому что сейчас рынок клиента, еще раз напомню, и вот э, люди, они мигрируют от одного учителя к другому, от одного новомодного направления к другому. Там, конечно, если классические направления, если вы ведете классику нибудь там, коучинг, например, это понятно, но э, люди любят что-то новое, понимаете, поэтому эта стая рыб, она перемещается, а для того, чтобы отследить эту, э, эту рыбу, нужны современные средства, эхолот, да, что является эхолотом в нашем деле, вот, эхолотом является то, что, во-первых, нужен план, где этот эхолот включать, если там рыба, под водой или нет поэтому дорогие друзья еще мной замечено потому что у меня много клиентов которые ко мне приходят ну это так называемое пробить денежный потолок то есть дошли до какого-то денежного уровня там 200 300 тысяч в месяц и все дальше не идет вот приходят и мы начинаем смотреть что же такое не так оказывается не там сеть забрасывают не тот и холод купили понимаете вот, и мы все это подправляем, то есть вот чем я занимаюсь. Так вот, дорогие друзья, вот для того, чтобы все это произошло, необходимо, я сейчас пример приведу. Я более 10 лет был в женской теме, ну, в смысле, проводил женские тренинги, энергетические, всякие там тантрические, сексуальные, всякие там вот эти много лет и живьем, и через интернет, вот. И поэтому я как бы в этой теме, в этой теме. Так вот, э, и много девушек и дам выдал замуж. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Поэтому вот, э, вот выдать замуж – это все равно, что построить бизнес. То есть принципиальные блоки никак не отличаются. И у вас тоже самое, дорогие друзья, тоже есть такие моменты, когда вот то, о чем я говорю, оно откликается. То, о чем я говорю, откликается, и... У вас блоки будут похожие. Ну, например, сейчас на примере того, как выдать замуж, я этот пример постоянно привожу, и постоянно он актуален. Ну, например, приходит девушка и говорит, хочу, выдать за... хочу выйти замуж. Начинаем, начинаем проверять, оказывается, она не замуж хочет, она хочет решить свои финансовые, жилищные, сексуальные проблемы, и чтобы кто-то решил. А замуж это как бы, знаете, как бы такой способ, как бы инструмент для решения. Ну, ладно, допустим, по-настоящему хочет замуж, вот там семью, детей и так далее. Так вот, что надо делать для того, чтобы найти этого единственного и неповторимого? Причем я им всегда говорю, вот те, кто, те, кто приходил, я говорю, мы не ищем одного, мы ищем... Мы создаем очередь. Он говорит, как это? Мне нужен один, единственный. На самом деле нужно создать, ну как бы это кощунственно, может быть, не звучало, надо создать очередь из кандидатов и из них выбрать наилучшее. Понимаете, да? Ну как мужское и женское? Знаете, вот мужчина, суть мужская, это, ну если мы идем в животный мир, суть мужская это оплодотворить как можно больше самок, а суть женская – это выбрать самого лучшего самца из доступных. Понимаете, о чем я? Так вот, друзья, как выйти замуж? Нужно, во-первых, понять, за кого девушка хочет выйти замуж. То есть нарисовать аватар. Аватар – то есть лицо, но ну, если говорить на бизнесе, лицо клиента. То есть… Высокий голубоглазый блондин там с, с такими-то доходами, с такими-то интересами. ну я не буду сейчас говорить там тонкостей. А, понятно, выбрали то же самое у вас клиента. Помните, я сегодня говорил, вы с, ним, с ними поговорили, пообщались, понимаете их, их какие-то какие болячки, понимаете, чего они хотят, и у вас лицо клиента выстраивается. Например, у меня это на 90% женский. Женские, женские Женщины, клиенты такого-то возраста, дети, там все дела. То есть, аватар. То есть, выйти замуж и клиенты вот, выстроили. Параллельно, видите как, и то, и то работает. Вот. Дальше, что мы делаем? Мы ищем, где вводятся такие аватары. Ну, например, если девушка хочет выйти замуж, то создать там долгосрочные отношения, то она куда? Идет в ресторан или в ночной клуб? где там на ночь себе партнера ищут, ну, вряд ли, куда найдет, на тренинге или еще, понимаете, да, то есть мы ищем места, где водится эта рыба крупная, она же где-то водится, понимаете, да, вот, и в бизнесе то же самое, мы аватар нарисовали и смотрим, где его искать, этого клиента, они где сидят, они сидят в ВКонтакте, или они сидят в Инстаграме, или где вот эти люди, или там, и там сидят. Здесь больше, здесь меньше. Понимаете, да? Второй шаг сделать. Третий шаг. Что делать? Нужно прописать план и посещать те места, где вот, находится, где водится эта рыба. То есть, где, этот, где мужчины с такими параметрами хотя бы бывают. И по очереди ходим сегодня, там, на этот тренинг, завтра там э, на тусовку какую-нибудь там э, я, я, я вот не знаю там авторской песни там или куда-то еще понимаете да где водится контингент тот который вы ищете вот то же самое с клиентами другими словами, видите я вам о чем рассказал я вам разве рассказал что надо план писать нет практически нет но на самом деле я вам объяснил что план то нужен нужно понять в каких местах водится расписать когда туда куда, когда когда Сходить и э, цель на посещение, ну, например, если выйти замуж, вот когда я дамочек выдавал замуж, э, у нас был план, опять-таки, разнарядка, разнарядка, значит, у нее задача была в каждом месте познакомиться с пятью новыми мужчинами, новыми, не старыми, там ходить, пришла там и, значит, с теми, с кем, нет, пять новых мужчин, это не значит, что надо переспать с пятью новыми мужчинами, нет, это означает, что а, просто познакомиться, и тогда выстраивается такая некая очередь. И вот если мы это все перенесем на клиентов, получается так, аватар, мы знаем места, где они водятся, знаем, и мы начинаем выстраивать очередь к себе любимому или к себе любимой. Так понятно? Круто, правда? Вот это второй пункт, ошибка главная, что вот этого плана действий нет. Нормально? А мы переползаем дальше. Итак, третий пункт, о чем я хотел сказать про ошибки. Мы сегодня говорим про ошибки, которые многие совершают. И третий пункт – это, как говорится, яйца складывают в одну корзину. То есть это ставка только на что-то одно. На что-то одно. Ну, например, выбрали себе там коучинг и все. Клиентов нет, и там человек сидит без денег. Или выбрали... Там, изготовлять деревянные ложки, а ложки никто не покупает. А мы их делаем, делаем, они накапливаются уже дома, девать некуда их, они от, отовсюду сыпятся. Вот. А понимаете, да? То есть нельзя на одно и то же делать ставку яйца в одну корзину. Поэтому как минимум три корзины надо... Какие? Вот, Но ну, В современных условиях у вас есть основное занятие. И помимо основного занятия, ну, например, у вас бизнес, да, или вот я знаю, что у меня очень многие, не только предприниматели, ну, там всякие наставники, наставники, наставников, вот у вас есть это направление, и кроме этого, вы скажете, а как, а что еще заниматься? Идти разгружать вагоны, да, или идти маникюршей работать? Нет, друзья, есть масса интересных очень занятий трендовых, которыми можно тоже заниматься вот, знаете, есть классические вещи, которыми можно заниматься всегда, и которые сочетаются с любой деятельностью, которая у вас есть. Но какая? Первое, что приходит в голову, это инвестирование. Нормально? То есть мы все равно, даже если маленький доход, все равно, если мы инвестируем, многие очень люди, богатые миллиардеры, они поднялись на, именно на инвестировании, да? Вы эти фамилии знаете, не буду называть. Понимаете, о чем речь? То есть вы занимаетесь инвестициями. Но не просто инвестициями занимаетесь. Ну, конечно, хочется найти безопасные инвестиции. Хочется найти, чтобы это приносило много, чтобы было надежно и так далее, и так далее. Это уж вы сами, как говорится, выбираете. Я просто с вами делюсь тем, чем я занимаюсь. Вот я выбрал себе безопасное инвестирование. Ну, то вы там ссылку видели, наверное. Кому интересно, вы спросите у меня, понимаете? Вот э, это вот второе, что можно выбрать. Дальше выбирайте еще направление, которое подобно вашему. Вот инвестирование, понятно, это классно, супер. Даже если вы по чуть-чуть будете инвестировать, все равно это классно. Так вот, э, выбирайте направления, которые лежат э, в одном секторе деятельности. Ну, например, если человек делает там паркетную доску. Да, то есть работает с деревом, то э, что еще выбрать можно, какое второе направление? Второе направление можно выбрать э, там, где водятся люди, которые, которым тоже вот эти всякие деревянные штуки нужны. Ну, например, не просто паркетную доску, а какую-нибудь мебель. Да? И третье, что, например, э, какой-нибудь дизайн интерьера в дереве. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы не было такого, что вот работаем мы с деревом и с металлом. Так будет метание, и так времени не хватит ни на то, ни на то. А когда мы выбираем вот примерно в одном секторе, я так, почему вам так рассказываю? Потому что, друзья, у меня большой так называемый клинический опыт с теми людьми, которые вот у меня клиенты, и много-много уже там сотни людей через меня прошли, может быть, и тысячи даже. Ну, очно сотни прошли это точно, а на моих роликах научились тысячи людей, вот, где я рекомендую там разные вот такие полезные советы. Так вот, выбрали три направления, и кроме того, вот не просто делают ставку на одно и то же, а еще, еще необходимо, друзья, вот сюда бы я включил обязательно обучение. Обучение. Обязательно нужно учиться, учиться, учиться. Я вот сейчас прохожу бесплатный марафон про чат-боты, про чат-воронки, вот эти все. Вот. Очень интересно. И зачем я это делаю, например? Я понимаю, что я не могу, например, брать к себе в личное сопровождение больше пяти клиентов, потому что это физически ну, тяжело. Не хочу я столько возиться. Вот. Брать групповые, ну, тоже микрогруппы, наверное, счет так называемые, знаете, как вот э, это для тех, кто э, тех, кто занимается э, коучингом и прочее, вот микрогруппы брать и брать, делать так называемые, как один из моих наставников говорил, вечно зеленые группы, чтобы не было такого, сегодня набираю, завтра набираю, а делаем так, что, например, у вас всегда есть одно свободное место. Одни приходят, другие уходят. Там, например, пять э, в этой группе все время – но один ушел, другой пришел. И постоянно есть одно место свободное. Представьте, какая крутая идея. Вот И все время, да, одни заканчивают, например, один месяц проходит, или два. Один уходит, другой приходит. И постоянно вот такое вот перемещение, как в обоими патроны. Знаете, да, один высунулся, другой всунулся. Вот, тоже очень важно. Вот, я сейчас... Говорил про третью ошибку, это э, ставка только на что-то одно. Заметили, да, сколько много уже выдал интересного. Нормально? Дальше. Э, с этим все понятно. С этим все понятно. И э, следующая важная ошибка, которая есть у многих, особенно начинающих. Сейчас, друзья, я просто тут не смотрю... Вопросы какие есть? Так, где у нас. У меня на нескольких платформах идет. Ага, хорошо. Так. Спасибо. Спасибо, друзья. Вижу, да. Вот. У меня трансляция с YouTube идет еще дальше. Да, моим студентам. Вот. Ну, понятно, с вами мы э, на этой неделе еще встречаемся, да? В пятницу. Угу. Ладно, в пятницу вопрос зададите. Так, где, где я, куда я делся? А, так вот, еще важная ошибка ваш, важная ошибка у тех, кто занимается бизнесом, либо продвижением своим услуг и так далее. Это четвертая ошибка важная. Это игнорирование конкурентов. Ну, есть какие-то конкуренты, они что-то делают, но это все там, надо обязательно мониторить мониторить рынок, мониторить рынок постоянно ежедневно. Что там мониторить, дорогие друзья? Не секрет, что в современных условиях все происходит очень быстро. Да, все происходит очень быстро. Значит, быстро какие-то тренды поднимаются, опускаются, их вытесняют другие тренды: третий, четвертый, пятый. Поэтому я вам сегодня говорил, что надо учиться заниматься классикой инвести инвестировать. Вот, но конкурентов игнорировать нельзя. Почему? Почему, друзья? Потому что это огромная ошибка. Вы... Там есть два вида. Вот некоторые говорят, вот я там смотрю, человек, который там самый крутой-крутой-крутой самый в теме, вот он это делает, я это же самое делаю, но у меня не получается. Сейчас объясню, почему. Дело вот в чем, дорогие друзья, что мы... Мониторим, сейчас я расскажу по порядку про игнорирование, ошибку в игнорировании конкурентов. Дело в том, что когда вы мониторите рынок, вы смотрите на клиентов примерно среднего класса, может быть, чуть пониже. Почему так? Потому что у звезд там свои законы, понимаете? Они могут, знаете как, когда у него 5 миллионов подписчиков уже, например, он может говорить все, что угодно, у него все равно будут покупать понимаете о чем я? <смех> может, может всякую чушь нести но главное что он прошел этот путь допустим 10 лет в теме и у него уже там ä, сложились определенные прослойки разных ä, целевых аудиторий и уже он ä, как бы вот работает а вам нужно на людей у которых примерно примерно ä, такие как вы чуть побольше и что вы делаете каким образом вы ä, конкурентами работает. но ну, первое, я говорю, мониторить рынок. Смотрите, какие они оферы, Вот. УТП какие. но ну, оферы это вот а, УТП, уникальное торговое предложение. Вы смотрите, как у них меняется, да? Потому что, ну, открою тайну, а, а, значит, очень многие что делают? Это называется, ну, раньше говорили, это воровать, а теперь говорят, мы моделируем. Мы моделируем кого-то и друг друга моделируют. Некоторые люди, которые впереди, как говорится, идут, зарабатывают много денег, они много вкладывают в рекламу, в маркетинг, там во всякие вот эти вот а, тестирования, гипотезы, ниши. Вот это все они делают. А мы уже идем за ними и смотрим, чего они уже там наделали. И а, уже тестируем гипотезы, которые у них уже протестированы, на себе. Подходит, не подходит. Понимаете, да, о чем я? Вот. Формат, например, оферы, как он формулирует, берем его офер, перекручиваем его под себя и пробуем, тестируем вот так, вот так ли магниты включаем. Ну, вот это все, понимаете, да? И таким образом мы смотрим. Ну, опять-таки, еще раз повторюсь: что необходимо соблюдать стратегию так называемых средних игроков, потому что как у топов, не получится все равно они может быть либо давно либо э, хорошо вкладываются в рекламу вот поэтому вот на тех условиях которые у нас есть мы что делаем мы смотрим у средних плюс и моделируем что они делают то есть обязательно следим за конкурентами понятно меня зовут игорь мэрлин я системный эксперт по масштабированию доходов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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Понятно. Вот. Это я рассказал про четвертую ошибку. И пятая ошибка. Пятая ошибка тоже э, очень важна, ее многие совершают, это сдаваться раньше времени. Я понимаю, что выгорание, мотивация падает и так далее, и так далее, и так далее. Э, у меня тоже все это происходит, Это тоже выгорание... Ну, я такой человек, я работаю без выходных практически, редко беру себе какой-нибудь выходной, вот, или когда все надоело, там, брошу, побываю, побуду овощу немножко. Так вот, что с этим делать, дорогие друзья, сдаваться в раньше времени, как, как с этим бороться? Во-первых, опять-таки, помните, говорили про планирование, надо планировать отдых. Планируйте себе отдых, берите выходной, берите себе отдых, например, в середине дня. Хотя бы один час. Да, возьмите себе за правило. Я, например, когда провожу прямые эфиры, вот практически все прямые эфиры, которые я провожу, я делаю, делаю обязательно себе отдых. Планирую как? Например, вот там в 9 вечера я провожу. Вот, значит, что? Значит, в 19.00 по Москве я ложусь спать. С 19 до 20 я сплю, дремлю, может быть, просто с закрытыми глазами лежу, ну, где-то в течение часа. Потом за час до эфира я пробуждаюсь, умываюсь, там все это взбодряюсь, делаю специальные упражнения, да, медитирую, вот, бегаю, значит, с медитативной кружкой, пью чай. Вот, и у меня такое расписание практически уже долгие годы, я именно так, всегда я час, иногда не, не удается поспать. Но, знаете, хотя бы прилечь на 20 минут, на 15 минут. Включаешь будильник, глаза закрыл, и будильник сразу звонит. Почему за час всегда просыпаюсь, нет такого, что за 5 минут до эфира? Почему? Надо телу прийти в порядок. То есть, ну, как бы, чтобы не было видно, что рожа заспанная, там какая-то еще что-то, глаза квадратные. А за час это как раз... Получается нормально, пока умыться, побриться, там, если надо, понятно, да? Вот. Так вот, пятый пункт – это сдаваться раньше времени не надо. Что делать с этим, дорогие друзья? Необходимо себе выбирать, например, если вы открыли новое направление, ну, например, там вы захотели стать там наставником наставников, да, или или какой-то на на Вилбере открыть магазин. Вы говорите себе следующее. Вот в течение года я этим занимаюсь, вот, а дальше приму решение. Не просто так делали, делали, делали, опа, вот, а необходимо именно вот, по, я вот так делаю просто, сам делюсь. выбираю по времени, что, например, три месяца я занимаюсь этим. Ну, бывают такие моменты, когда я занимаюсь, занимаюсь, прихожу к наставнику, он говорит, эй, хороший, что ты, вот, вот это сделай. А, я раз переключился и делаю то, что говорит не мой наставник. <клых> У меня постоянно наставники в моей жизни существуют. Вот, один, два, бывало, что и по три одновременно по разным направлениям. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Так вот, друзья, чтобы не сдаться раньше времени, мораль басня такова что стая зайцев валит льва, да, а лев их валит в одиночку, понимаете, да, то есть вы выбираете как бы себе по времени, например, 3 месяца вы тестируете эту нишу, месяц вы еще чего-то, понимаете, да, и тогда вам будет легче, и тогда вы планируете себе, планируете себе, в общем-то, вот эти все процессы, нормально? Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать сегодня, дорогие друзья. И сейчас, подведя итог, я напомню, я вам сегодня рассказал про пять главных ошибок, которые убивают доходы. Итак, повторю их. Первое – это непонимание своей целевой аудитории. Второе – отсутствие плана действий. Третье – ставка на что-то одно, яйца в одну корзину. Четвертое – игнорирование конкурентов. И пятое – сдаваться раньше времени. Вот эти пять, пять основных моментов, о которых я сегодня рассказал. И, друзья, смотрите, у меня прямые эфиры, я сейчас включаю эфиры тоже по а, инвестированию, заходите обязательно, про безопасному инвестированию, задавайте вопросы, вот, и тогда, дорогие друзья, как обещал, уже как раз в районе 40 минут мы с вами беседуем, тогда... Uh, на этом, а, ah, ну сейчас это, сейчас ответить на вопросы же надо. Mm -hmm. Так, так, спасибо, спасибо, друзья, спасибо, Игорь. Uh -huh. uh... uh, сколько денег вы инвестируете? Вот, друзья, хороший вопрос. Ну, на самом деле, я знаете, вот что касается инвестирования, я много экспериментировал и с разными пирамидками там, и чего то не было. И когда мои потери зашкалили за 40 тысяч долларов, я себе сказал, все, Мерлин, ты больше никогда не будешь лезть сюда, инвестировать, куда-то что-то делать. Но оказывается, друзья, это, как говорится, никогда не говори никогда. Вот настал момент, когда я нашел именно то, что я искал про безопасное инвестирование. Но если вам интересно, напишите мне в личку, напишите сюда там в комментах, можете написать, я вам пришлю ссылочку и расскажу более подробно. Нормально? Все, давайте, так, друзья, моя группа, мы с вами завтра встречаемся. В пятницу, в пятницу, извините, в пятницу. Завтра у меня, у меня прямой эфир другой там. Вот, в пятницу встречаемся и вот подробно разберем. Хорошо? Угу. Такой внутричок у нас. Хорошо, друзья. Ну что, тогда, пожалуй, на этом все, дорогие друзья. Желаю вам успешности и процветания. Желаю, чтобы у вас все получалось. <coughs> о Видите, правда. Желаю, чтобы у вас были правильные цели, правильные планы, чтобы денежки вас любили. И прислушайтесь к тому, что сегодня я вам рассказал. Возможно, это каким-то образом вам поможет. Пишите мне в личку, если вам нужно какой-то разбор или получить личную консультацию, диагностику, пишите мне в личку. И мои помощники с вами свяжутся, и мы назначим время там в моем расписании. Всегда у меня есть вечно-зеленое время, что там для одной встречи всегда найдется время. Ну, может быть, не, не, не прям быстро, там, на следующий день или через день. Но для вас, дорогие друзья, как говорится, хоть сто порций. На этом все. На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.